Итак, нам нужно настроить в пикселе события типа оставления формы обратного звонка в лидбеке, либо в хантере, либо в мессенджере, в... написать в WhatsApp, да, который не отслеживается стандартным пикселем, что мы заявку-то настроили, а данные с этих лидов не передаются нам, поэтому надо это исправить. Два варианта есть, да. Чтобы все, кто оставлял заявку, переходили на страницу благодарности, в любом виде оставляли заявку, да. Но не все, то есть нет... не всегда можно быстро это настроить, да. То есть передать задание программисту и так далее. И сейчас мы будем использовать Настройку. Где она здесь? Автоматическое отслеживание событий без кода. Открываем инструмент настройки событий, переходим на наш сайт и будем сейчас заниматься этой настройкой. Сейчас у нас отобразится панель Google. Отслеживать новую кнопку. Вот нам нужна конкретно вот эта кнопка, но он ее не видит, зараза. Выбираем из списка действий которые нам предлагает facebook да и у нас это будет добавление в корзину слеживать новую кнопку. нам в принципе нужно да вот посчитать на вес это тоже у нас будет тоже добавление в корзину. Все, кто проявляют повышенную заинтересованность, в этой настройке а, есть один минус, да, то есть здесь не стопроцентная вероятность. И нам надо зафиксировать по возможности все объекты, которые хотят, а, не которые хотят, а которые могут привести к лиду. Да? А здесь мы а, снизу у нас а, есть вот эта кнопка, да? но мы ее, блин, никак не можем настроить через этот инструмент событий. Вот, вот он, вот он. Добавление в корзину тоже подтвердить. А Где-то тут была а, переписка WhatsApp. Вот она, вот она. И мы тоже сейчас будем ее отслеживать. Мы будем отслеживать это нажатие на этот номер телефона. И будем отслеживать действия по нажатию на WhatsApp и Telegram. И завершаем настройку.